У меня опять галлюцинации, таков мой конец, среди черных облаков, прилипших к земле, среди черных облаков, прилипших к земле, облаков. Мне не по силам убрать этот бескрайний мрак. Тучи. Я. Мир. Свет остался. А лампу потеряли. Это изменится? Это изменится. А это как? Я все делаю не так.